Скажи, мне очень нравится, когда в одном заявлении будет частная жалоба на частную жалобу, на определение на частную жалобу, на определение на частную жалобу, на определение на частную жалобу и на целый лист. На каком основании ты изменил формулировку закона? И вы не хотите, без проблем. А что вы тогда бегаете? Свет отключаете у меня. А я говорю, идите в суд, подождите, идите в суд. С чем идите в суд? У меня нет ни одного документа. С чем я пойду в суд? Я не плачу, потому что у меня нет ни одного документа. А они тебе документы не дают. Ну как ты должен поступать? Верить на своего, что ли, или как? Бояться и платить. Потому что они знают, что эти документы сфальсифицированы. Вот и все. Безумно и добросовестно. Я хозяин. Я здесь хозяин. А не ты. Ты лишь слуга. Слуга борзевший. С одной стороны, я деньги хочу получать, но документов я тебе никаких не дам. Для меня УК без ВЖР это неуполномоченное лицо. Они не подтвердили свои полномочия представлением надлежащих доказательств. Ты действия свидетельствуют о том, что они действуют в обход закона. Э, сказать, что трусливо бегают и прячутся. И подсунули документы, которые не имеют юридической силы. Вопрос, почему они так делают? Потому что ты ковернул те вопросы, которые, на, на, на которых основана вся их мошенническая схема. Вся. Это маленький козырь, они тебе, они подставились. Ну, а у смотрите, смотри, начинается первый, второй, третий. Первое. Вот этот. Пункт, пункт 1, часть 5, статьи 162. Договор управления заключается... В случае, если у управляющей компании решение выбрано общим, решение общего собрание на срок не менее чем один год, не более чем на пять лет. Первый вопрос. На каком основании ты изменил формулировку закона? Второй вопрос. Договор-то заключен или не заключен? И на какой срок? А он остался за рамками. Uh -huh. решение то нет по этому вопросу. А, норма права указывает на то, как должны быть установлены осуществляться правоотношения. Договор заключается. Так заключен он или не заключен? На какой срок заключен? Между кем и кем заключен договор? То есть вот у нас с тобой что не вопрос. А можно ли, вот так он дальше, второй, следующий абзац, при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления домом, да? Такой договор считается продленным на тот же срок. Минутку. Ты сначала определись, договор-то заключен или нет. Договор-то заключен или нет? Он об этом не пишет. Он пишет, что на основании лицензии. То, что вы, лицензии, то, что вы продали ему лицензию, это не означает, что, э, скажем так, что его выбрали, что с ним заключен договор. Размещен договор управления? Почему он там размещен? А почему его в материалах дела нет? А почему ты тогда его не исследовал, а? Как положено. Между кем и кем заключен договор управления с указанной управляющей организацией? Между кем и кем? Он. А он. Ведь это главный вопрос. Они связаны, они связаны, с полномочиями направлять тебе документы, уведомления, да, о том, что будет произведено отключение. Но ну, если договор не заключен, нельзя эти его расторгнуть как можно расторгнуть договор, который не заключен. Ну, не заключен и не заключен в своем Я понятно объясняю? Угу. Теперь вопрос остается открытым. Произведены какие-то либо действия в отношении того, что в отношении тебя там, насколько я помню, вот этот, типа юриста, да, бегает? Матюшенко. Матюшенко. Значит, последствия своих действий он представлять не может, Первое. Если действительно правоотношения установлены, тогда все документы передаются стороне по делу. А он типа, вы к нам обратитесь. И кто такой, чтобы я... Кому это к вам? К Матюшенко обратиться или к кому? К кому обратиться-то? К нам обратитесь, это к кому? Вот Так я же откуда знаю? Я не успел спросить. <связывая> да, не да, надо, да, Тут вопрос... Вопрос, они приходят, они отключают. Если правоотношения установлены, эти правоотношения, эти правоотношения основаны на договоре, значит, должна быть ссылка на договор. Предложены документы для ознакомления и подписания. Если ты отказался подписывать, тогда приглашаются свидетели, которые подписывают эти документы. Я вот посмотрел ролик. Я вижу, что тебе документы не предложено было подписать. Более Четы того, мне документы. Более того, я требовал. документы. Я, я видел. Угу. Но важно-то. Важно, чтобы они тебе предложили подписать, а ты бы отказался. Взяли какую-то эту, кто пригласили, которая там, извиняюсь, а она какое отношение? Чего она? Ну ладно, она как свидетель будет проходить по данному делу. Пусть подтвердит, что тебе это, пусть подтвердит, в принципе, страшного ничего нет, что она там подписала, по одной простой причине. У тебя видео есть, которое подтверждает, что тебе не дали возможность ознакомиться с этими документами и, значит, ознакомиться и их подписать. То есть эти люди готовы идти на подлог документов. Более того, вот их действия свидетельствуют о том, что они действуют в обход закона, в обход, в обход сделки. А раз они действуют в обход сделки, мы, ну, мы с вами, мы с тобой взрослые люди, прекрасно понимаем. Если у нас установлены правоотношения, значит мы эти правоотношения как минимум регулируем. Возникают какие-то споры, мы их выносим сначала досудебном порядке, потом в судебном порядке разрешаем. А здесь а, приходят люди, фактически производят какие-то манипуляции с, с оборудованием, которое им не принадлежит. Оборудование им не принадлежит. Имущество им не принадлежит. И они производят какие-то манипуляции, там без разницы, под видом, а, под видом совершения каких-то законных действий. Так законные это действие должно быть основано на сделке, а сделки нет. Вот я просмотрел ролики, начинаю и то вот этот ролик внимательно посмотрел, и ролик, который был связан с этой, которую ты там пришел защищать, как вот там директор то еще видел, предыдущий директор. Чураков. Mm -hmm. Вот я, я внимательно посмотрел. Он ссылается на договор между организацией и кем-то, а должен ссылаться на решение общего собрания собственников, в котором указаны условия договора управления и договор управления, который заключен с этими собственниками, на которые он ссылается. А Почему этот вопрос сострательно избегает? Ну, Вы-то понятно, вы а, так, эти вопросы не знаете. Тогда не знал я. Ну... Но... Сейчас решение общего собрания собственников, в котором указаны условия договора управления, они указаны там? Их там нет. Тот протокол, он был заключен на один год. Условия договора там не прописаны. О каком договоре идет речь? О каких условиях? Правоотношения, установления. Так, протокол это односторонняя сделка. Принять решение об установлении правоотношений еще не означает установить правоотношения. А теперь вопрос относительно щит-то на свой замок? Нет, вот хотел с тобой проконсультироваться. Ну, по идее надо ставить вот. петли за свой навесной замок. Да. Ставишь петли, свой навесной замок, пишешь, где находятся ключи от электрического щита. Все правильно. И закрываешь, и, нах... и ставишь, указываешь, где находится ключ. Будут говорить, нам должны быть ключи, давайте документы, подтверждающие ваше деление вас полномочиями. Давайте этот вопрос-то Вопрос, вопрос -то остался открытым. Он не разрешен до настоящего времени. Мы с тобой подали заявление, где ответ на это заявление. А они же завернули. В смысле завернули? Они отказались получать. Раз как, прямо так и написано, отказались получать? Ну по трек номеру, да. Отказ получение кредита. Отказ получить? Uh -huh. Ну раз отказ получить, этот э, у тебя все документы есть, да? Что они отказались получать этот ну. документ? Значит, раз они отказались получать, значит это как раз и говорит о том, что между тобой и управляющей компании отсутствуют правоотношения. Отказ получать говорит о том, что, еще раз, 406 6 статья гражданского кодекса. Надлежащее исполнение. Ты же обратился с ним как с определенным вопросом к ним. Для чего? Для того, чтобы они могли принять надлежащее исполнение твоих обязательств. Я так правильно понимаю или нет? Uh -huh. Но. Ну-ка, давай вот какой документ там, я сейчас подниму и посмотрю, что там у нас. 14 июня отправляли. 14 заявление о надлежащем исполнении, доказательств, э, исполнении обязательств. Ну. Угу. Ты где-то опубликовал этот документ? Нет, еще. Надо опубликовать. Вот сейчас э, сказать, что трусливые бегают и прячутся. Это же как раз недобросовестные действия. Твои действия все добросовестные. Ну, ты обр э э э обратился, тебе ответ сказали и подсунули документы, которые не имеют юридической силы. Вопрос, почему они так делают? Вопрос, Кусину, мы не будем додумать, почему ты так действуешь. Должен действовать разумно и добросовестно. Ты обратился в управляющую компанию ДЭС. Для чего? Для того, чтобы урегулировать правоотношения. Правильно я понимаю? Uh -huh. Спорное правоотношения. Если они не хотят, так ты скажи, вы не хотите, да, без проблем. А чего вы тогда бедный свет отключаете у меня? У тебя сейчас а, есть основания, ты скажи, вот, вот это заявление надо тебе приобщить а, к заявлению о возбуждении уголовного дела. Вот ты заявление последний раз подня, подал? Ты же подал вот это видео-то у тебя там, вот это следователь, кто там приходил, Участковый, кто там? Uh -huh. но они говорят, я же посмотрел, что у тебя имеется задолженность. Но если у тебя имеется задолженность, задолженность, должно быть указано, перед кем имеется задолженность. Кто это лицо, по отношению к которому у тебя имеется задолженность. Ты же демонстрируешь, я готов заплатить, но я должен знать, кому я, перед, кому я должен заплатить. Вопрос это не зря не ставим, правильно? Здесь вот все написано. Если они, правда, у них мозгов не хватает на это, где документы, подтверждающие, что Ушакова вправе удостоверять документы от имени юридического лица? Их нету. Для тебя эти документы не имеют юридической силы. я говорят, идите в суд. Подождите, идите в суд. С чем идите в суд? У меня нет ни одного документа. С чем я пойду в суд? Я не плачу, потому что у меня нет ни одного документа, наделяющего... Ту или иную организацию полномочиями принимать денежные средства. Счет оплаты. Давайте мне документы. У тебя сейчас так, есть, что ты наделена полномочиями, ну, причислены выше порог и свидетельства на копии протокола, указывается то, что копия документа получена не имеет юридической силы и не можете вызывать юридических последствий. Чем создали заявителю, как равноправому участнику гражданских. Получить свое распоряжение еще равную и значимость, которая находится в на распоряжении общества. Они а же распоряжения, у них находятся, должны быть. Все статьи указаны. Кто не надлежащему образом? а мне говорят, тебе в суд, в судебном порядке это урегулировать. Как ты можешь в судебном порядке урегулировать? У тебя нет ни одного документа. Что в судебном порядке-то урегулировать? Есть он по порядку первое. Сделки между юридическими и физическими лицами осуществляются в письменной форме. Статья 160. При установлении правоотношений уже действует разумное добросовество. Статья 1.10. 185. Ты вправе убедиться в полномочиях представителя. Кто является представителем собственников? Это управляющая организация. А они тебе документы не дают. Ну как ты должен поступать? Верить на срово, что ли? Или как? Бояться и платить. А? Бояться и платить. Нет, я подождите, я заплачу. Еще раз. У меня должны быть документы. Я не собираюсь бегать за кем-либо. Есть вопрос простой, либо надлежащее исполнение обязательств, обеспечьте мне надлежащее исполнение обязательств 406, до представления вами этих документов, 406, я говорю, я не могу исполнить свои обязательства. Я правильно понимаю или нет? Угу. Давай мне документы я буду исполнять надлежащим образом. Ты отказываешься предоставлять документы. Предоставил документы мне неудостоверенным не надлежащим образом. Копии документов не имеют юридической силы. Давай мне документов, которые будут иметь юридическую силу. Я буду, я буду с собой взаимодействовать. А они почему не делают? Ну, предположительно. Не представляют документы. Потому что они знают, что эти документы сфальсифицированы. Вот и все. Что же на поверхности? Или я, я что-то, Антон, не понимаю, по-моему. Все, по-моему, ясно. Ну, полицейский не зря оговорился. Безумно и добросовестно. Да. Ну, он, видно, что вот это безграмотный. Пришел, почему? Потому что осмотр места происшествия. А ты специалист в этом? В осмотре места происшествия. Нет, не специалист. А если ты не специалист, почему ты не приглашаешь специалистов, которые установят, Факт, имеющий юридическое значение. Вот мне этот вопрос интересует. Я осмотрел ролик внимательно. Да, там в протоколе есть отдельная графа по приглашению эксперта. Я его спросил, говорю, а где эксперт? Он говорит, да, это говорит, нет, типа, нет. это типа общие протоколы, это не обращайте внимания. Минутку, не эксперт, а специалист. Ну да. Эксперт, специалист, он так надо заявлять, подавать заявление. Что не обращайте внимания. Что значит не обращайте внимания? Вопрос, а вы-то специалист, что ли, в, этой, в электрике? Вот ты, ты, Антон, не специалист. У тебя нет а, значит, документов, которые подтверждают, что ты являешься специалистом. Нет образования по этой области, правильно? А что у нас? Вот этот следователь или кто там был, должностное лицо специалист тоже. А почему он составляет документы без приглашения специалистов? Об этом тоже, тоже надо говорить на ролике. Ну почему вот эти -то вещи оставляем без, без рассмотрения? Да, я на скорую руку это, ролик. С нет, я еще раз, Антон, тебе, к тебе претензий нет. Mm -hmm. К тебе претензий нет. Ты собственник. Ты не обязан все эти вопросы знать. А он-то, извини, специалист, он за это деньги получает. Он же должностное лицо ни разу не делал. Так... Если ни разу не делал, с другими посоветовавшись, как это сделать? Как это делается? Ознакомься с документами. Специалист должен был дать заключение по вопросу о том, правильно ли произведено отключение. Произведено отключение или нет? Каким образом? Вот эти, когда производили, они произвели отключение, а схема-то где? Где схема внесенных изменений? Должна быть схема, по которой, согласно которой схема вот электрических соединений фактическая, да? И изменения должны быть приложены к акту. Где? Акт. Акта нет. Надо сейчас тогда, чтобы этот полицейский истребовал этот акт. Заявление надо подавать на него, на его имя. Антон, есть порядок проведения действий. Должна быть схема Электрических соединений mm -hmm. до изменения, да, внесения, та, которая существующая, да? Mm -hmm. И э, схема изменений внесенных кем? Должностными лицами. Вот там их там четыре 4 бегало. 4 или сколько там? Трое? Mm -hmm. Всего? И, mm -hmm. Всего пятеро. Всего пятеро. Пять А где инженер-то по энергетике-то? И здесь вопрос даже не только в том, что они э, вот так взяли, подцепили этот провод. А если кто-то попал под напряжение, и что? И человека влупил, и что? Лезут электрики с блин. Мозгов нет, знаний нет, а туда же лезут. Здесь надо на, на стыке, на юридических вопросах их ловить. Юридические вопросы простые. Где документы, подтверждающие отключение, и схема Е. Схемы нет, все. Как они так делают? Схема-то где отключение электрических соединений? Надо писать заявление, указывать, эти, рассчитывать, что эти которые тут а, работают, вот этот, недобросовестно, безум, безумно и добросовестно. Ну, видимо, первый раз Гражданский кодекс следит, в полицию пришел. Мы их там набрали, и говорю, вот в полицию брать, в основном вот они все там собираются. Ничего не знают и знать не хотят, и знаний нет. Ну ладно, хорошо, документы оформляешь. К специалисту так тебе трудно обратиться. У вас все, в городе нет энергослужбы, которая может приехать и э, значит, подсказать, каким образом все осуществляется. Наверняка есть. Да все они прекрасно знают, они специально это все умалчивают за это. Он же вообще не хотел этот протокол составлять. Я вообще впервые этот протокол вижу. То есть раньше первые два отключения, они вообще такую бумагу не составляли, а в этот раз решили составить. Пусть составляют. надо то вопрос. вопрос. Давай с ними разбираться. Давай тихонечко будем разбираться последовательность действий. Называют протоколы, они должны были составить протоколы осмотра места происшествия. Составленном протоколе вместе происшествия. Составлено, отлично. Сейчас копию протокола тебе выдали? Я сфотографировал. Давай копию мне на, на, на, на прочь. Отправляю кидать. сейчас. Думаю, вот это заявление надо скопировать и отправить к материалам дела. Что оно? Заявление о надлежащем исполнении обязательств. И говорить, извини, вот здесь там просто мотивируют. Деньги они вымогают. И ничего не делать для того, чтобы деньги получить. Законно отключать? Ты не обеспечиваешь, чтобы эти а, а, получения. Не хотите получать денежные средства? Нельзя так делать. С одной стороны, я деньги хочу получать, но документов я тебе никаких не дам. И так они действуют сейчас. Угу. Вопрос. А что? Это все фиксируют. Это все недобросовестные действия. Это недобросовестные действия, которые указывают на то, что, извините, деньги я хочу получать, но ответственность нести за, скажем так, за противоправные действия не хочу. Из меня не надо, дурака, делать, за вами документы. Я заплачу кому следует. Не нравится. А ты, кстати, не обращался с этим? Кто у вас там еще значит, электр электрикой занимается? Какая организация поставляет электричество? Ресурсники кто? Восток. Я же к ним обращался, помнишь, хотел заключить с ними договор. Они ответили, что типа... Они что? Они через другую фирму какую-то, РИЦ, ответили, что договор заключен с ДЭС ВЖР, и это, напрямую договора это не заключается. 406, это, ты без разницы можешь, кому, хоть, кому хочешь платить. Надо просто направить. Подтвердите отказ получать денежные средства за потребление электроэнергию В ДЭС, скажи, УК ДЭС. У вас может быть договор хоть с кем заключен. Для меня УК ДС ВЖР, это неуполномоченное лицо. Они не подтвердили свои полномочия представлением надлежащих доказательств. И вам надо озаботиться тем, чтобы истребовать у них документы, подтверждающие наделение полномочия. Сейчас у них нет этого. Они вас обманом. Обманывают вас. Так приходили четвертый раз отключать, я встал у щитка, я, ну, чисто повезло, что я вышел, думаю, да, это, сфоткаю на всякий случай, что там в щитке творится, и слышу, там что-то на первом этаже кто-то разговаривает, я спустился, там этот, короче, пришли, они опять собрались, семь, Матюшенко без маски попал на видео, короче, без маски, наконец-то его лицо есть на видео. Вот, опять они все собрались в э, пятером и это, да, да, поднялись это, к электрощитку. Я успел стать у электрощитка, короче, спиной закрыл. Не подпускал их э, этот, Матюшенко и э, Дмитрий Викторович это, Шуневич, они предъявили удостоверение. Я говорю, это, это не является удостоверением личности, давайте паспорта, они отказались. Этот, э, мой соратник вызвал полицию. И я говорю, все, ждем полицию, оставайтесь на местах. А, а, а они сразу такие, типа, все, нам некогда, мы побежали. Я говорю, я говорю подождите, стоп, куда? В общем, они все, все разбежались. Полиция до сих пор едет. Угу. А, значит, тогда надо будет что? А, значит, позвонить в полицию, дать отбой. Почему? Ну, а что-то, а что приедут? Ну, приехали, и дальше что? А они все равно приедут, у них порядок такой. А, ну приедут, приедут. Это значит, подадите заявление, что неустановленные лица опять пытались, значит, опять пытались попасть значит, в щиток. Мы не допустили. Подготовка к совершению преступления называется. Ну да. Попытка. Не подготовка, а попытка. Совершение преступления. И... Да, и подготовка, значит... и попытка. Значит, смотри, Антон, я сейчас посмотрел 166 и 167 статью Уголовно-процессуального кодекса, связанную с, с оформлением протокола отдельное следственное действие. Ну вот этот э, в погонах, давай мы отдельно посидим, я тебе, посидим, пообсуждаем. Я думаю, что начнем потихонечку э, со стороны Уголовно-процессуального кодекса работать с этими. Нам некуда с тобой будет деваться. Аккуратненько надо будет рас раскручивать Добро. это. Добро, он отказался признавать факт, что он меня возил в психушку. Хотя все его видели. Угу. Ну, значит, он не только, скажем так, он обы... еще... Так, у нас сейчас получается, мы с тобой подали заявление об исполнении обязательств, они его отказались получать на почте. Да. Они отказались его получать без указания причины, да? Угу. Это не первый раз, просто приезжает курьер, пытается мне в руки вручить, а на адресе там просто крест стоит и все. То есть ни подписи, ни росписи, кто отказался, по какой причине. Ну, просто возвращает и все, да? Да. Я этому курьеру обычно говорю: нет, нифига, я вам деньги заплатил, делайте повторную доставку. Так, и чё он? Ну, уезжает и все. А говорит а я все равно в урну выкину и все. Он в урну выкинет? а так почта работает. Это у нас Почта России так работает, да? Да, ЕМС, курьеры. Ну, вот видишь, еще один вопрос надо разрешать. А документы-то тебе какие-то, а, трек-номер там или что там? А, че, то есть без, без объяснений? Ну, У меня даже видео есть. Вот это то, что мы с тобой направляли заявление о разъяснении, о об исполнении обязательств, оно до меня еще не дошло. Я просто это, то есть я не знаю, что с ним. Я просто вижу по трек-номеру, что там отказ это в получении адресата. Угу. Ну, надо давать с документами сначала. Что там за отказ? Действительно ли этот отказ, чем он подтверждается? Так, получается, у тебя документов нет. И документы тебе не направляются. То есть это вся которая там она тянет, тянет время для того, чтобы мы... Ну и продолжают это, тебе гадить, бегать, свет выключает потому что документы, не, у них же цель какая, слабое место у них, это предоставление документов, они документы не предоставляют, но деньги бегают, вымогают, то есть они деньги я хочу, а документы я вам не дам, как вот я вчера слышал, иди на сайт, посмотри, вот иди сам на сайт и деньги смотри с удовольствием, mm -hmm. там и деньги на сайте получишь. Мне документы в письменной форме, как равноправно участнику сделки. Вот я вчера внимательно посмотрел этот ролик, где этот, как он, Матюшенко, что ли? Uh -huh. Сидел там, что-то умничал. Я-то собственник, но у меня так была такая война тоже это в свое время, тоже пригласили. Начиная что-то, их там тоже такая же гвардия приехала, я говорю, мы-то собственники, а вы как-то? А, а вы кто? Я говорю, я представитель собственника, вот он перед вами стоит. В его присутствии я могу защищать его, его интересы. Вопросы есть? Я говорю, Документы давайте. Вот точно так же удостоверение вытащили. Я говорю, удостоверение себе. Я такие удостоверения вообще, знаете, сколько их наляпаю? Читайте статью 312. Доверенность в нотариальной форме представителя. Доверенность в материальную форме. пункт 2 312 статьи. Там же представители приехали. И вот этот мальчик в очках тут, рыженький, как вот там, Дмитрий, вроде бы разумный парень, ему объяснить то же самое. Документы мне давай. Оформлено, нотариально. Сделки-то между тобой и, скажем так, какой-либо организацией нет в письменной форме. Виктор, ты сам видел, я сделал все возможное, чтобы с ними пообщаться. Нет, нет, нет а, к тебе а... претензий нет, к тебе претензий нет. Это людям надо всем рассказывать, как а... себя вести, я так -то к тому, что веду. Людям-то надо рассказывать, люди не знают себя, как вести в так этой ситуации. Показываю, рассказываю, благодарствую да. тебе за подсказки, в следующий раз буду говорить 312, часть 2, материальную заверенную доверенность, давай. да. 185, тут несколько статей. 160, 185 пункт 4, 312 пункт 2 и 406 в полном объеме. Все, давай мне эти документы в письменной форме, в системной взаимосвязи. Не надо тут много ничего разговаривать. И вот с ними начну что-то говорить. Это все здорово, давай так, вот на документы сюда представляй, а потом мы с тобой поговорим. Первое, представляет тот, кто пришел, ты собственник, тебе не надо перед каждым, каждому демонстрировать, что, что ты здесь собственник. Ты ко мне в дом пришел, а не я к тебе. Но когда я к тебе приду, тогда я буду документы представлять. Вы же, когда приходишь, документы представляешь, ты же паспорт представляешь, да, при передаче документов, так или не так? Ну вот точно так же, скажи, аналогия, я к вам прихожу регистрировать документы, но ну, обращение, я вам паспорт показываю, представляю, тут точно так же. Какие проблемы то Научиться надо зеркалить. Он там говорит, ты там какой-то, на сайт, Вот ну, ты сам иди туда, на свой сайт, на сайт он меня тут посылает. И за двумя туда на сайт иди. Кстати, чья-то машина, ты не проверил, кому, кому принадлежит машина, на которой там рассекает этот? Матюшенко? Минник нашелся, бегает там. Подожди, сначала надо разобраться с документом. У тебя же нет ни одного сейчас документа. Uh -huh. Мы с тобой взяли за основу протокол общего собрания, так, и договор. Правильно? Uh -huh. Удостоверено надлежащим образом. Когда у тебя на руках будут, на руках будут документы, имеющие равную юридическую силу, управляющей организации, тогда мы можем уже дальше принимать, мы можем опираться на эти документы. У тебя сейчас документов нет, на что ты опираться то тобой? Дурака-то на... Они пытаются из тебя сделать дурака. Ты-то на это не ведись. Сначала документы, потом обстоятельства, которые подтверждаются этими документами, либо опровергаются. Потом восстановление правоотношения, потом различные другие действия. Последовательность. Часть первая статьи 196. Порядок прописан. Поэтому мы должны с тобой соблюдать этот порядок. Я сейчас пока от этого порядка не отхожу. Я бы на твоем месте, конечно, снова бы пошел и сам самостоятельно это заявление подал в регистрацию. Тебя, насколько полная, туда не пускают, да? Ну, в прошлый раз, как тебе сказать, чисто на обум зашли. То есть, никто не знал, что я приду. Сейчас они готовы, что я приду. Не знаю, и могут что? пустить, могут не пустить. Подожди, ты приходишь-то ты зачем? Ты к ним гости, что ли, пришел? Скажи, от, отказ в письменной форме, что вы со мной не хотите контактировать. Зафиксируй, скажи, отказ давай, кто там, как его-то фамилия-то? Директор Русин. Вот, ну как раз на Русина похож. Русин, откажись от денег, я к тебе приходить не буду, ты для меня никто, и звать тебя никак. Откажись от денег! Я тебя не трогать, тебе липать не буду. Вон у тебя там этих которые готовы платить, в очередь там стоят, готовы не только заплатить, но и все места облизать. А... Вот к нему обращайся. Ясно, подожди. Я... Под... Это... Виктор, ясно. Ты что-то это... заводишься. Подожди, я хочу важный момент озвучить. Я обнаружил еще одно слабое место у них. То есть как только они приходят. Я обычно включал в видео и то есть снимал. Ну параллельно, если получалось, звонил соратникам, чтобы подъехали. Правильно. Вот. Да. вот. Сейчас я обнаружил еще одно слабое место. Надо как только узнал, что они собираются, вот увидел их там во дворе идут или собираются в подъезде или только вот как только свет вырубили, сразу звонить в полицию. Наряд, короче, пропал свет, кто-то отключил свет и только потом включать видео и выходить в подъезд. То есть первым делом полицию вызвать, чтобы удостоверить их личности, кто это такие. Потому что вчера они даже удостоверение показали. Я говорю, а паспорт? А вот когда про паспорт речь зашла, они сказали, они сами намекнули, сами мне подсказки сделали, что кто вы такой, чтобы удостоверять наши личности и требовать паспорта. Не вопрос, давайте полицию вызовем. Все, как только вызвали полицию, они сразу начали ретироваться. Более того, мы выяснили, что сам учредитель, вот этот Чураков, который бывший директор, ты его видел на видео. Ну, да. Вот. Он напрямую контролировал ситуацию. Он постоянно звонил вот этому директору, рэу 2 Ахмедшину, и тот с ним переговаривался. То есть, непосредственный, ну, я так понимаю, теневой руководитель, это вот учредитель Чураков. На особом нет, контроле стою. Чураков, он здесь не конкретный руководитель. За ним еще стоят, он просто... Я знаю. человек, который запустил этот процесс, ну, он как бы как управленец. Я, я, я посмотрел этот ну, ролик от 18 -го года, по-моему, пошел защищать соседку. Они старательно обходят вопросы, связанные с установлением правоотношений. Mm -hmm. Подожди, Потому пожалуйста, под, подтверди, пожалуйста, мо мою мысль, что по поводу слабого места сразу полицию надо вызывать, чтобы удостоверить их личности, правильно? Конечно. А первое, кто ты такой, чтобы удостовериться в личности? Подождите минутку. 185-я статья. Я собственник. И, значит, порядок. Регулируется 185 статья Гражданского кодекса в системной связи с частью 2 статьи 161 Гражданского процессуального кодекса. Сначала устанавливается личность, затем полномочия. Все. Нормы процессуального права нужно применять в полном объеме. Я вот рекомендую. Купи себе эту книжечку или выпиши вот то, что я говорю, там ограниченное число норм, которые позволяют. Процессуальное право, последовательность действий, часть 2 статьи 161. Сначала определяем личность. Каким образом определяется личность? Личность определяется по документу, удостоверяющему личность, разъяснение Верховного Суда. Все. Установили личность, а теперь полномочия. Не представляешь документы, подтверждают, удостоверяющие личность, но до свидания, когда придешь, удостоверишься, тогда будем с тобой разговаривать. Ведь речь идет о гражданских правоотношениях, а не о бандитских правоотношениях. Я правильно понимаю? Ну да. Ну, если вы действительно пришли, если вы сюда пришли действительно осуществлять все ваша деятельность законна, удостоверяйте свою личность и представьте документы, удостоверяющие полномочия. Не представили документы, предоставляющие удостоверяющие полномочия, но применяем. 222 статью, значит, оставляем без рассмотрения все заявления, все действия с другой стороны. Устраните, у тебя действия-то простые, устраните, значит, вот эти недостатки, будем с вами работать, какие проблемы-то? А сейчас... Сказал, так ты мне документы не даешь, значит, я, раз ты не предоставляешь мне документы, у меня есть все основания полагать, что ты действуешь в обход закона. Я говорю, у нас жалко, что люди не применяют нормы процессуального права, они позволяют, по аналогии действуют. И все вопросы разрешать достаточно просто. Первое, удостоверение личности, это документ, удостоверяющий личность, не представил, ну, давайте так, ребятки, когда представите, тогда я вас... И будем разговаривать. А пока вы для меня никто. Второе полномочия. Ну, и сам. И самое главное, полномочия это должны быть подтверждены на дату, когда они к тебе обратились. Я правильно понимаю? Угу. Для этого и существует выписка из игры и всех остальных документов. А у вот, а вот этих должен быть распоряжение на руках. Кто распорядился-то? Того же Матюшенко, кто распорядился прийти, прийти сюда? Кто? Они сейчас, этот, э, значит, теневой, как ты говоришь, генерал, они сейчас беспокоятся. Потому что ты ковырнул те вопросы, которые, на, на, на которых основана вся их мошенническая схема. Вся. Основа документы. Документов у них нет. Раз документов у них нет, а большинство таких, вот, как твоя соседка, готовы бежать и платить, вот они идут, наглые действуют. Матюшенко вчера тебе продемонстрировал, он хотел нахрапом, голосов хотел взять. Спокойно смотришь, наблюдаешь, молодец, будешь вопросы задавать в другом месте, или тебе в другом месте зададут вопросы. Мне зададут вопросы, я отвечу, потребует документ полицейский, я ему представлю. А ты для меня никто, и звать тебя никак. Пришел тут, командовать будешь у себя, дома команды. Я к тебе не подходил, я к тебе не обращался. Давай. Приобщить к материалам дела заявление об исполнении доказательств, обязательств. Значит, я думаю, что вот это заявление об исполнении обязательств надо подать непосредственно. Прийти туда, там, вдвоем, втроем придите по пути, зарегистрируй, отдай. Куда, Будут верещать, скажи, мне документы от вас, Что, не хотите, тогда а, отказ в письменной форме, я сюда к вам больше ходить не буду, вы мне не нужны. А, в этот, в ДСЖР? Да, конечно. Затягивает, то не надо, это заявление так козырное, оно позволяет определиться. Ты подал, ты сейчас, ну, не дают, скажи, вот они мне не дают документы, я-то к ним обратился. Они сейчас могут сказать, а мы не знаем об этом, а, значит, о содержании этого заявления. Но когда у тебя зарегистрировалось, как не знаете? Вот я вам подал, вы даже мне документы не даете. За деньгами приходите, а документы мне не даете. 406-я статья в полном объеме. Ты не только с них можешь взыскать, ты потом все его убытки, связанные с защитой своего права, можешь с них взыскать. Uh -huh. Как раз... И людям покажешь, каким образом действуешь. Вот подготовили такое заявление, вот подали. Надо людям-то показывать и скажи, вот образец заявления, как надо действовать грамотно в той или иной ситуации. Все. И видео видеозаявление о исполнении отказ получения. Вот то же самое делаешь. <связь> А, ну, то че... есть, посмотри, вот, вот это заявление об исполнении обязательства передаю в ДЭС, регистрирую там, потом направляю еще в суд, да, приобщить к материалам дела? Так, конечно. Угу. Ну, у тебя... а Подожди, в суд, в суд, в суд это вопрос десятый, по, по суду это мы потом будем отказываться тебе документы предоставлять. А в первую очередь тебе нужно же сейчас разговор вести, в том числе и по административным делам, и по уголовным делам, которые там пытаются, в мире по административным делам, которые пытаются возбудить. Я им направил документы, у меня это, я-то действую разумно и добросовестно на основании документов. Мне документы не дают, меня туда не пускают. Так, как я должен кого-то пускать? Ты предоставить документы, будешь с ними разговаривать. Сундуков или как там у вас это, выше то который там что-то консультирует бывший директор этого УКДС Чураков. Без разницы. Документы давай. Я тебе вообще коротко. Документы давай. Больше ничего не надо. Два слова. Начинают, что ты говоришь. Молодец. Документы давай. вот Больше там тупо с ним. Не надо ничего объяснять На нормы право ссылаться. Документы давай. А где чего посмотреть? Вот иди в интернет, посмотри. Там все написано. может я тебя в интернет посылает это. Так и скажи, вот иди сюда в интернет. Там все написано. Читай. Я каждый... Как бы вы еще здесь буду обучать? Мне этого не нужно. Я хозяин, я здесь хозяин. А не ты, ты всего лишь слуга, слуга борзевший. Вот когда будешь хозяином, я же к тебе в дом не прихожу, не прихожу. Ты ко мне пришел в дом. Вот какие-то слуги что-то щуки надувают, ездят на каких-то хороших машинах, которые мы им позволяем на хороших машинах ездить. И так-то мы и должны. О а них ноги вытирать. Еще вопросы есть, Антон? Да, что по, по искову, который в суде находится делать? То есть мы там это апелляцию подали, дополнительную апелляцию подали, частную жалобу, частную жалобу. И тишина. Ни определение, ничего, то есть ничего не присылает. Ну, позвони. Вот все делается просто. Направил, они зарегистрировали. Набираешь номер телефона, спрашиваешь, так, я тут что-то тут направил, я тут попытался с вами тут разговаривать, я не вижу никакой реакции. Пошевелитесь, пожалуйста. Я хочу знать, что там с моей частной жалобой. Тут, тут у меня уже подготовлена большая куча этих частных жалоб. Я хочу еще, я хочу с вами в переписку вступать в активную, мне это очень нравится. Скажи, мне очень нравится, когда... В одном заявлении будет частная жалоба на частную жалобу на определение на частную жалобу на определение на частную жалобу на определение на частную жалобу и на целый лист а сделано такое. И звонишь в день по три раза, утром, в обед и вечером. Это опять я не вижу документов. Электронная почта указана. Электронная -то почта указана? Ну. Угу. же, электронная почта указана, в чем дело-то? Где документы? По почте. Ну ладно, по почте. По почте вы мне отправьте, а в электронном-то виде направьте, я чтобы знал. А то вот вчера пришло, прислали мне, это просто для интереса, вчера прислали мне определение об отказе в разъяснении, заявления, о разъяснении решения суда. Хохотали весь вечер все раз, прикалывались. Три месяца он думал, мы ему задали вопрос суде. Решение вынес, а имя, отчество свое не указал. На какие Какое? Почему ты от меня его скрываешь? Ответ. В решении все ясно и понятно. Это дурак на дураке. Все ли ключ, научились включать дурака. С ними надо точно так же по-дурацки разговаривать. С дурачком по-дурацки. С умником по-умному разговаривать. Вот этот парень, который это который как он? Дмитрий, да? Mm -hmm. Вроде бы. Ну, вроде бы парень-то нормальный. Но единственное, может быть, что-то он не понимает, он поэтому так себе и ведет. Он не понимает, как правильно себя вести. А так-то видно, что парень-то вроде бы доброжелательный, тоже, может, много чего не понимает. С ним надо диалог вести. С людьми, которые, которые пытаются понять, которые, ну, пытаются, по крайней мере, свои, он же не демонстрирует агрессию, он пытается с тобой разговаривать. С ним нормально можно разговаривать. А вот с этими, всеми остальными тварь, которые пришли воровато, воровато пришли в наши дома хозяйничать, Сильно разговаривать надо только документы давай будем с тобой дальше разбираться. Что с тобой разговаривать? Я присяжу, первое, получу документы, потом проверю чистоту, а потом все остальное буду с тобой разговоры вести. Умники нашлись. Следовательно, здесь нормы процессуального права предусмотрено достаточно хорошо прописано. Да, ты, если заметил, я он полицейским это вручил это возражение на, определен... на исковое заявление То есть, они удивились, я им говорю, вот здесь все правовые это, аспекты Ну, то есть, это... Молодец, правильно это приехали полицейские, которые знают меня по приюту То есть, здесь есть в городе Сургут приют, там 140 собак, короче, я их защищал Они туда приезжали, на нашей стороне выступали И они видели, как я себя да. веду, как я разговариваю там против меня это, 30 женщин было, <смех> один против них всех это с видеокамерой. Mm -hmm. Ну, короче, интересное тоже видео. Вот. Они меня знают. Все, Раз они ко мне хорошо, он говорит, я вас знаю. Ну, все, проходите, чай попьем. Вот вам это, правовые основания. Вот они нормально вот разговаривают. А когда на меня, как говорится, открывает рот и произносит невнятные речи в грубой форме, с повышенным тоном, ну, смысл с ним разговаривать. Конечно нет, нет смысла. А то, что возражение я послал, если какие-то вопросы, пусть возникают, пусть консультируются. Я сразу скажу, что в нормах гражданского права, вот многие из них вообще нули, особенно в жилищном. Жилищные взаимосвязи с гражданским законодательством, они не понимают. Я вот сходил, приглашали меня на встречу в Следственный комитет. Сама следователь говорит, ну, мы спокойно разговаривали, доброжелательно так, сидели, два часа разговаривали, я давал пояснения, она говорит, у меня говорит, такое ощущение, что вы, говорит, это вот это гражданское законодательство, это как другая какая-то планета. Я говорю, да я не другая планета, я говорю, вы просто принципы плохо знаете. Но она сама призналась, говорит, да, говорит, здесь эти вот. Поэтому, говорит, у нас не могут не действовать нормально, ни не людей защищать нормально. Не умеют. Потому что не понимают. Вопросы-то ведь простые. А смотри, вот нормы гражданского, там, гражданского, жилищного законодательства нужно связывать с нормами процессуального законодательства. Вот как только научился это связывать, все. Их там норм-то немного. Я их наизусть вот, уже выучил, и прямо тебе говорю, часть 5 статьи 67, Часть 2 статьи 161, и часть 1 статьи 196. Все, вот они взаимосвязи. Последовательность действий. Все, все легко. Любой элемент вырываешь, и все, все, рушится. Вся, вся конструкция. Люди этого не знают. Благодарствую за подсказку по поводу наложения мостов. Да, я забыл полицейским сказать, что там в шапке номер указан этого, ну, на бумагах. Пускай типа, звонят, проконсультируют. Надо напоминать mm -hmm. людям, чтобы Хорошо. обращались. Ну, расклад можно даже и в письменном Но я говорю, надо полиции надо помогать. Там есть много очень хороших ребят. Полиции надо помогать, судьям надо помогать. Почему? Потому что а, не сразу. У меня это были, вот у меня первые конфликтные, вот когда я пошел только в суды, тоже конфликты были с людьми, с различными судьями, в том числе. Были конфликты, потом постепенно, постепенно они стали понимать меня, о чем я говорил. Стали поддерживать. Не сразу, постепенно. Они сначала думали, что пришел какой-то горлопан. А когда начал, говорят, да что здесь все же простые вещи. Стали поддерживать. И в одном судебном деле я там был приглашен, не только я там был, 10 или 11 юристов фирменных. Они все ко мне подошли, говорит Виктор Владимирович, давайте вы будете полностью наше сообщество представлять юристов в этом судебном процессе. Я говорю, «Так а я, как, ну, я говорю, я не против, конечно, представлять вас всех. Единственное, что у меня много судебных процессов, я-то могу и опоздать на судебный процесс, как я буду вас представлять. Вот было такая в 2015 году у меня. <с <с Давай, вот мы сейчас, самое первое, что нужно тебе сделать, зарегистрировать это заявление, Антон, mm -hmm. это основополагающие действия, это основа всех дальнейших наших с тобой действий. Еще раз, не предоставление тебе документов, а ты уже получил документы, которые не имеют юридической силы, это как бы маленький козырь, они тебе, они подставились, ты уже говоришь, так извините, мне предоставили документы, которые не имеют юридической силы. Я не вправе ими руководствоваться, этими документами. Я к ним обратился для того, чтобы они мне предоставили документы, имеющие юридическую силу. Как только кто-то из них удостоверит эти документы, мы дальше начнем двигаться. Порядок у нас, мы порядок соблюдаем. Сначала удостоверения документов, добиваемся того, чтобы в нашем распоряжении были документы, имеющие равную юридическую силу с нашим контрагентом получили документы, потом принимаем решение и действуем уже по содержанию этих документов начинаем разбираться, откуда, чего и как взялось. Другого нет пути. Хочешь выигрывать, действуй медленно, не торопясь, продуманно. У нас же дом дом строит на, наверное, на фундаменте, но для того, чтобы фундамент положить, надо сначала котлован вырыть, да? А прежде чем котлован вырыть, надо Провести изыскание, правильно ведь? А у нас сразу все на чердак бегут. На чердаке у нас там рыбы висит, вялится. Какая рыба может висеть, если дом не построить? Дом в любой момент рухнет. Без котлована, без изысканий, без соответствующих закреплений в документах. Слушай, еще сообщение о совершенном преступлении по поводу позавчерашнего отключения отправил. По поводу вчерашнего прихода их тоже сообщение о совершенном преступлении отправлять? Ну, там несовершенное преступление. Под, подготовка недолго. и попытка. Попытка совершения. Ну, ты не знаешь про это, скажем так, попытка либо не попытка. Ты же не знаешь, они пришли, и они ушли. То у тебя речь идет о чем? Они пришли, ты их не допустил до щитка. Не допустил по, по, по, значит, в связи с отсутствием, в связи с, с непредставлением тебе документов подтверждающих их полномочия на совершение таких действий. Вообще заявление, конечно, подать нужно. Почему? Потому что ты потом будешь ссылаться на эти документы. Что ты всегда в любой ситуации требуешь предоставления тебе документов, подтверждающих личность и полномочия. Это все правильно.